всем привет В нашей солнечной системе официально сейчас 8 планет и мы знаем как выглядит солнце с поверхности лишь на земле и на марсе с землей все понятно а вот информацию с марса мы получили благодаря марсоходу spirit именно этот аппарат один из первых сфотографировал наше светило в марсианском небе увидеть солнце с поверхности остальных планет мы пока не можем а с некоторых не увидим никогда потому что у ученых еще нет необходимых данных но мы можем представить, как будет выглядеть наше светило благодаря работе художника Рона Миллера. Главное направление, которому он посвятил более 40 лет жизни – это космические объекты ближнего и дальнего космоса. Именно Миллер показал нам самые реалистичные с точки зрения ученых изображения Солнца с поверхности космических тел нашей системы. Меркурий находится от Солнца приблизительно в 58 миллионах километров поверхности этой планеты звезда выглядит очень впечатляюще. Из-за особенности орбиты видимый размер светила выглядит в два с половиной раза больше, чем Земли, а яркость звезды выше примерно в шесть раз. У Меркурия нет атмосферы, поэтому наблюдатель увидел бы здесь настоящий белый цвет Солнца. На Земле мы видим светило желтым благодаря атмосфере, которая рассеивает короткие волны света, синий и фиолетовый, и пропускает более длинные волны желтого и красного цвета. Венера находится на расстоянии от Солнца чуть более 108 миллионов километров. Она вращается в ретроградном движении, то есть в обратном направлении. Поэтому рассвет мы встречали бы на западе, а закат на востоке. Из-за плотности облаков на этой планете полюбоваться Солнцем вряд ли бы удалось. Они очень густые и полностью закрывают светило. Венерианским днем невозможно даже определить положение диска Солнца в небе. Только во время закатов и восходов можно увидеть разницу освещенности у противоположных горизонтов. Допустим, что нам повезло, облака расступились и удалось увидеть звезду. Тогда с поверхности мы наблюдали бы висящее в одной точке Солнца. Потому что сутки на Венере длятся 243 земных дня. А это значит, что планета вращается очень медленно, и заметить движение светила мы могли бы только через несколько недель. Не вижу смысла что-то говорить про Землю, с нее и так все видно. Расстояние от Солнца до Марса почти 228 миллионов километров. В 2005 году марсоходом Spirit было сделано фото звезды с поверхности красной планеты. На Марсе атмосфера очень тонкая, поэтому Солнце с поверхности планеты выглядит белым с небольшим голубоватым оттенком. Когда Солнце садится, его свет проходит по более длинному пути в атмосфере. При этом частички пыли в марсианском небе сильнее рассеивают синее свечение. Из-за этого закаты и восходы здесь имеют голубой цвет, а видимый диаметр Солнца составляет примерно 60% от земного. Юпитер находится от Солнца почти в 780 миллионов километров. Это газовый гигант, состоящий в основном из гелия и водорода. На этой планете нет твердой поверхности, на которую мы могли бы встать и полюбоваться Солнцем. Если попытаться опустить аппарат на Юпитер, то такой спуск будет напоминать попытку приземлиться на земное облако. Кроме того, на этой планете постоянно бушуют сильные бури и формируются плотные облака. Поэтому увидеть закат самого Юпитера не выйдет, а Солнце легче рассмотреть с поверхности одного из ледяных спутников газового гиганта. Расстояние от Солнца до Сатурна порядка полтора миллиарда километров. Сатурн тоже является газовым гигантом, но в отличие от Юпитера, его поверхность практически полностью состоит из водорода, который прозрачен для видимого света. Если погрузиться в верхние слои атмосферы, то в сатурианском небе мы могли бы увидеть именно такое солнце. Из-за того, что верхний облачный слой Сатурна состоит в основном из аммиачных кристаллов, а нижний слой из кристаллов воды, лучи солнечного света преломляются и в небе может возникнуть эффект ложного светила. Уран находится почти в трех, а Нептун в 4,5 миллиардах километров от Солнца. Увидеть нашу звезду с поверхности этих планет не получится, потому что там нет никакой тверди. Уран имеет небольшое твердое железнокаменное ядро, над которым практически сразу начинается плотная атмосфера. Ядро окружено мантией, состоящая в основном из водорода и гелия. В состав атмосферы Нептуна входят практически такие же химические элементы. Кроме того, в атмосферах этих двух планет присутствует высокая доля льдов, воды, аммиака и метана. На них бушуют ураганы, которые мешают заглянуть в глубину этих космических тел при помощи видимого света. На представленных изображениях художник показал вид на Солнце с поверхности твердых спутников этих планет – Ариэля и Тритона. На Ариэле атмосферы нет, поэтому Солнце будет выглядеть в истинно белом цвете. Тритон же, наоборот, имеет атмосферу, но очень тонкую. Она состоит в основном из азота, поэтому с поверхности этого спутника солнце будет казаться красновато-желтым. А на этом все, друзья. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.